Продаю или меняю квартиру в Сочи в районе «Бытха» с качественным ремонтом и видом на море на квартиру в Питере. Всем привет в сегодняшнем выпуске продажа или обмен квартиры в Сочи на Питер. Продает квартиру моя коллега, мы с ней много лет работали в одной компании, вот она здесь ее купила года два назад. Сделала качественный ремонт, хорошо ее сдавала, в смысле недешево. А потом уехала в Питер и эта квартира ей стала не за надобностью. То есть, Она ее может сдавать, да, допустим, и там на эти деньги арендовать в Питере, но хочется же свой уголок, поэтому решили сделать вот такой обзор, то есть либо продать, либо обменять. Квартира находится на самом верху микрорайона Бытха, прямо возле жилого комплекса Кислород, Сочи парк. Здесь вот расположен сквер Бытха, вот так он сейчас выглядит. И здесь прямо поблизости будет еще один новый сквер, там 4 или 5 гектаров, не помню, здесь же уже начали строить школу и детский сад, здесь же будет поликлиника, Новый торговый центр будет строиться. Уже есть действующий новый торговый бизнес-центр. В общем, Бытха – это один из лучших микрорайонов города Сочи. Он один из самых престижных микрорайонов. Хоть это и гора, но до моря ну реально минут... Минут 20, наверное, пешком вниз, ну а в горку-то, конечно, вряд ли кто-то будет ходить, но здесь очень много ходит транспорта. В общем, для тех, кто на моем канале впервые и не знаком с районом Бытха, в верхнем углу выскочит ссылка, почему я выбрал район Бытха. Собственно, я сам здесь проживаю, и для меня это действительно один из лучших микрорайонов города Сочи. Поэтому в этом выпуске про инфраструктуру рассказывать не буду, можно посмотреть полный обзор, пройдя по ссылке. Вот такой дворик утопает зелени дом советской постройки говорят что этот дом стоит в реестре на капремонт и так заходим в квартиру общая площадь 34 и один квадратный метр друзья обращайте внимание на детали ремонт действительно качественный начиная от входной двери вот этими шкафами освещением потолок ну все прям классно сделано по всей квартире керамогранит теплые полы выключатели, ну, все прям на высшем уровне. Смотрите, какие двери, ручки, стиральная машинка, а-ля биде, шкафчики вот эти, ну, все прям гармонично сделано. Дорогая сантехника. От этого и складывается стоимость. Вид открывается просто, не знаю, прям невероятно крутой. Шкафов хватает, так же, как и света. Камень, это окно, плита электрическая, духовой шкаф, двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, ну, смотрите, качественная мебель, ну, согласитесь, и вот так зонировали, решили зонировать детское место, вид просто бомбический, сейчас покажу, но жалко, погода нелетная, поэтому вставлю фотографии с видеоархива. Дом хоть и не новый, а квартира-то классная, согласитесь. В общем, стоимость данной квартиры выскочит на вашем экране, а информация по обмену будет вся в описании. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал WalkStreet. До новых видео. Пока.